даже 35, и сегодня мы будем играть в Старимкрафт. Mm -hmm. mm -hmm. Да, и тут вот мы э, я точно уже видел кое-что. То есть, кое-какую секретку. То есть, и как вы думаете, вот это, кстати, я не знала об этой секретки. Паркурс сложный. Вау, паркурс сложный. А что нельзя просто вот так вот закрыть. Взять и закрыть нельзя. Раз, два, три. Нет. Нельзя, видимо. Нет. Что тут делать? Паркурс сложный, и что? Типа надо отсюда начинать прыгать. А! и он сложный я вс понял надейтесь да. меня я просто еще не знаю куда проверить сложный паспалку 5 хорошо паспалка 5 это паркур он очень сложный вот в чем прикол ясно ясно ясно ясно ясно ясно ясно а парасита я ху угу. и что тут надо делать куда надо прыгать вот туда а -а -а! скоро начнется, сбросуй! И, два, сто, три, Начал взял, ...вот и, флай. Эй! Не есть карка, я могу всегда исполнить. Папа за... ...затрудненько. Суа... Баги Баги не Баги Давайте. Подтвердите меня, баб, ты подведи меня. Давай, давай, давай, пап, работай. Нет, папка здесь не работает. Ну Раз, два, осты... три. Очень, конечно же, сложный покупчик. Стоп, э, пропурк сложный, с палкой пять. Надеюсь, что у меня тут тут сразу будет. Такой сложный паркура, нам не А, это пять, ясно, ясно. Ага, и... Вау. Аувива, тихая, я, я, я. Второй прыжок, это самый такой... О, ну ладно. То есть это ну, пасхалка 5. Это не то, что я хотел вам показать. Пятая пасхалка. Но зато я не знал. Да, вот так вот, вот так вот. Когда чего-то не хочешь, а здесь не хочешь. Да. Нет. Пустая птиц меня. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Это все длинное. Ну, идем сюда Да, ну, да, ну, да, Сейчас да, сейчас Хорошо Вообще, на Здесь какая-то ну, собственно, я а Ну и тебя поздравляем. Сейчас мы используем бар, о котором он и пока говорил, который на этом стол уже просто Ты просто решил. Ой, не задержался И забегай. А oh, я с каким-то двухом, вот или подписчиком. Значит, такой проходит паркур, да? Паркур такой. Паркурчик. Паркур такой. Паркурчик. Да. М -м -м -м -м -м вот такой вот плащик. Если кто не знает, мой канал называется Саша Тритопя. -три -три -три -три -три Саша 35. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот это вот тут куда? Опа, лестница. Па. Я упал. Я вам сказал Упа и упал. Да, да. Правильно, правильно. правильно, правильно. Что я сказал? Э -э неправильно, правильно. Если неправильно, тогда правильно? Нет, нет, нет, Макс. Он еще за замолк... мной Он меня призлеет. Помогите мне. Помогите мне, блин. Что-ли? Вот и еще одна паскалочка. Вот еще одна паскалочка. Только как туда зайти? А, там может мастерит... этот. Стоп, как туда зайти, а? Возди невозможно, тогда придется... Ага, идти за ним, все ясно. Точно, Макс, можно же... М -м -м, Макс? что тоже такое забрали... Нету? А... Может быть, где-нибудь есть такой ход? Как туда, ребята, забрались, а? А? У меня вопрос. Ладно, ладно. Может быть еще и попробуем у вас, ребятки. Получиться. М -м -м. Вот, вот, там вот есть за горой кто-то. Ну как они туда попали? как Это детский вопрос. Как? так Максим, погнали мы отсюда. Поставим на дым. Давай, давай, давай. Ну как-то же они туда попали. Ну, и вот только как. То есть вот тут вот невидимые плоти, да? Да нельзя зайти. Это уже понятно. Тут вот тоже нельзя зайти. Паркурщик, паркурмастер! Если поражение потерпело, если... Постойте. что ищики вперед а то есть ушна логонетка логонетка логонетка все там еще не стрила ложка спиц что ли угу. то есть ушна логонетка это понятно угу. Может быть сейчас и типа, получится. 就是。 это надо уже комментировать простите снова молчание не ну, да, я просто молчу просто беру и молчу все может быть это когда... макс макс Ты как Пробел, ты, ты пробел, ну пробел, ну ты Васька что ли? Пробел, ну ты Петя что ли? Теперь двойной, вот это вот штука. Теперь двойной бег не использовал. Сейчас еще подумайте, что я напишу. Двойной бег. Думаю, что они все читеры и прису... не присутствие меня. Он просто читаки в своем круге. И такой. Еду да, залезал туда. А просто надо. Да, вот, рассмел, тут лопата. Ань. Как мне туда пройти, как мне туда пройти. М -м -м -м -м. Макс, а ты такой Макс, слушай. Закрас, блин. Uh -huh. Смотри. Смотри. Мастер-класс. Как ты это все делал? А? Покажи нам. Пробил, да, пробил, пробил, пробил. Стоп. Что? Там блава, там блава, там блава. Там блава, что ли? Открывается проход, и там конченая лава. Так как ты это сделал раньше, макс? Эх, душа. мистер ружько идти там статуя это статуя это все статуя просто ультрасбуль класс класс ах так это я понял тут четко стоп это эм. это я топовая пасхалка Лопусик, руслан, тостик, пласткуль, вау. А теперь он мне показал проскалку. Wow. Вау! А где же Макс? Э, Макс! Макс! Ты где? А, вот он. Вау! Клетка А. Слово буйнен. Вилокс. Один раз, чтобы добавить. Ладно. Ладно. Секунда. Стив второй раз, чтобы делать. Хорошо, я Do do Пять. Да. Ты выглядишь правильно, написал, писал, да? это Просто Шал. Не работает, не работает хорошо, хорошо давайте я помню, это вот у ложка спит тут тупик вообще тут, он поднялся на тут по которую мне показал макс вот прямо тут, тут. ага, топ тут по называется, ага, значит я знаю все пять пасхалок. я такой классный я знаю что 5 пасхалок вы их увидели так что вы тоже классно вы увидели 5 пасхалок из 5 да это из 5 пасхалок 5 пасхалок это это просто Ах. Woo hoo hoo hoo hoo hoo! Woo hoo hoo